Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Не удивляйтесь, виде меня на кровати в домашней обстановке. Сегодня у нас такой интересный урок. Я хочу прям по-быстренькому вот в такой домашней обстановке собрать новый купальник. И заодно покажу вам, как вот я часто работаю дома. Вот прям вот так вот, да, на кровати. Угу. Мне нужно ехать на пляж, жара, завтра. Выходной, что делать? Хочу новый купальник, вот прям по-быстренькому. Ага, есть у меня отрез вот такого классного бифлекса. Это матовый бифлекс, он совсем без блеска. Вот Здесь, кстати, на отрезе имеется небольшой брак, но ничего страшного, я буду кроить с другой стороны. Изнаночная сторона вот такая вот велюровая, непрозрачная, что позволяет не использовать подклад, то есть можно шить в один слой, но, скорее всего, трусики я сделаю вот эту переднюю деталь трусиков, она у меня будет двойная, мне так комфортнее будет, они будут более плотненькие, спинка будет одинарная, ну и топ, так как я не ношу Каркасные бюзгальтеры, вот эти вот, ну, именно в купальниках стараюсь не использовать, то у меня будет топик на одно плечо. Итак, как я работаю? Давайте, пусть нам полотно послужит, как бы основой, на которой я покажу свою выкройку. У меня вот есть такая заезженная выкройка трусиков, плавок. Естественно, я их разрежу вот здесь вот по ластовице. У меня намечено все. С припусками на швы передняя деталь, и с припусками на швы. Задняя деталь. Вот я очень люблю использовать завязки нет такого сшитого бокового шва завязки дают игривость завязки позволяют регулировать объем трусиков потому что знаете вот проснулась я утром наелась на ночь огурчиков малосольных проснулась утром такая более отекшая ага туго либо э, едешь когда сухой купальник вот я на велике катаюсь надеваешь его он такой достаточно тугой его немножечко расслабишь но когда ткань бифлекс намокает получается что она такая более растяжимая хочется ее затянуть поэтому шнурочки очень удобно а кстати еще знаете, какой интересный момент, когда я переодеваюсь на пляже, а часто не бывает кабинок где на озере, ты надеваешь шортики, а как-то плавки надо снять, ты развязала, шорты уже на тебе, достала плавки, и вот так вот спокойненько можно переодеться. Пользуйтесь, девочки. Итак, у меня вот уже моя заготовленная идеальная выкройка трусиков. И базовая основа, маечки. Девочки, мы с вами сто раз уже на канале все это проходили. Не буду повторяться. Базовая основа, трикотажная моя, вот по боди, курс футболка, все что угодно. Вот такая вот выкройка, базовая основа выкройка маечки. Я сразу же измерила, какой длины у меня будет топ. Отметила для себя эту линию. Ну, просто вот так вот сгинаю. Отрежу лишнее. Я просто показываю, как можно вот реально быстро в домашних условиях все это изготовить. А дальше я намечаю новую линию проймы, потому что хочу в унисон с трусиками. Когда я подогну вот здесь вот эту подгибочку под резинку латексную, здесь будет шнурок сантиметровый. Мне хочется и лямочку этого топика сделать на одно плечо. И сейчас еще второй вариант покажу. Вот смотрите, здесь я просто увожу по лекалу вот такую вогнутую линию в пройму, в другую. Вот это все срежется, смотрите. Ткань эластичная, я не боюсь. Кстати, если девочке у вас большая грудь, это тоже не страшно, вы можете все это вот такой топ изготовить, потому что по линии декольте здесь будет латексная резинка, она будет вам придерживать грудь, и внизу будет латексная резинка. А еще внизу можно сделать какой-то как пояс такой поддерживающий 4 сантиметра, 3 пришить, да, то есть все будет очень удобно. Смотрите, выкройка полочки и выкройка спинки, они идентичные. Я даже не делаю вот этот баланс перехода, когда а, перед короче, чем спинка. Почему? Тут можно сделать вот еще один момент, смотрите какой. Так, я делаю себе такую пройму, чуть-чуть ну, срезаю, да, увожу вот так вот, спинка и полочка у меня будут ид идентичные. А еще можно сделать вот как, не делать плечевой шов, а сделать регулируемую бретель, то есть увести куда-то вот в эту точку. Даже пониже, чтобы топ был более открытый, то есть вывести вот так линию декольте, линию проймы, а вот этот участок он, его просто вырезать и сделать здесь бретель, регулируемую тоненькую. Тогда у вас получится немножко другой вид топа. Я пока оставлю вот с этим лишним кусочком ну, в кавычках, лишним, да, для того, чтобы сделать примерку. И потом посмотрю уже: намечу себе мелом на примерке, может быть, я срежу эту детальку. То есть сделаю вот так вот пониже, а спинку я вообще могу сделать узкую, вот такую вот, как бы не на одно плечо, а просто узкую ну, Это будем кроить на ткани Итак, я сейчас все это дело укладываю, вырезаю детали, быстренько просто сметываю и покажусь вам Очень важный момент, девочки, переднюю деталь топа мы краим в разворот, вот так в целиковом виде, да, не в половиночку, потому что у нас асимметрия. А спинку я буду делать вот такой вот просто полосочкой на сужение, спинка будет у нас, ну, можно сделать ее со сгибом, а кому удобно, спинка может быть еще можно продлить, сделать ее с завязкой, с застежкой, но у меня будет просто классный обычный топик. Да что девочки готовы увидеть первую примерку вот того, что мы с вами сотворили просто на кровати. Вот как я обычно работаю. Итак, рубашку у нас для того, чтобы прикрыть мои всякие зыбкие места. Итак, первая примерка. Вот сейчас просто образ того изделия, которое должно получиться. Естественно, сейчас не на камеру, а потом за камерой я определю первым делом ширину вот этого топа, то есть, ну, посмотрю, какая должна быть длина. Я не буду делать себе никаких вот сюда этих планок. Пояса, ну, Скорее всего, вот повыше подниму, здесь у меня микрофон, ну, чтобы с вами разговаривать, общаться. Вырез будет, микрофончик сниму, вырез просто вот такой диагональный. Естественно, все это закрепится, каждый срез будет на латексной резинке. Кстати, мне понравилась вот эта вот идея вот с такими узелочками. Обработаю тесьму и завязки тоже а, при помощи латексной резинки. То есть внутрь вставлю. Все ссылки на уроки по обработке латексными резинками, по заготовке бретелей я прикрепляю под это видео, потому что мы это с вами уже делали не один раз. Шили, обрабатывали, то есть все это есть. Сейчас мы просто вдохновляемся и смотрим, какой по форме получается купальник. Если у вас большая грудь, то, естественно, вы можете здесь сделать выточку. У меня выточки здесь не будет, потому что я еще подберу в боковых швах. И, когда я буду делать нормально бретель, и обрабатывать срез латексной резинкой, резиночка чуть-чуть присоберет нам все вот эти срезы. Естественно, верхний срез трусиков, тут пока еще припуски на швы, а, черно, черновой такой вариант. Естественно, я посмотрю еще, как у меня а, вырез для ног вот он ложится, это купальник, я хочу больше открытого тела, то есть, как мне комфортно, так я и делаю. Комментарии про, про мою фигуру оставляем девочки за кадром. Мне это да, не пишите ничего плохого, потому что я все равно стесняюсь и немножечко потряхиваюсь. Итак, срезы обработаются, определяем длину, отделяем вот эту вот высоту вот этой детали да на одно плечо плечика сзади я хочу сделать поуже для того чтобы опять же загорать полоской то есть сведу потом при помощи лекала от боковых швов к середине вот сюда вот поуже и если хотите вы делаете себе завязки либо застежку совсем тоненькую я привыкла к такими топиками не люблю на пляже ни застежки ни завязки чтобы вот это все ничего не болталось поэтому я делаю просто узкую себе полоску достаточно прохожу хорошо все Купальник готов, буду красотка на пляже. Снова надеваю свою рубашечку. Все, девочки, какие-то этапы пошива и обработки. Ссылки под этим видео. Еще работу над этим купальником я, естественно, покажу на своем канале в Телеграм. Там у нас все такое живое, ежедневное, интерактивное, поэтому подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там тоже я покажу, как я буду шить этот купальник. Все. На сегодня все. С вами была Ольга Дьяченко. Канал Ближе к телу. И пишите мне в комментариях только приятное. Я девочка. Я хочу комплименты.